Микрофона могу петь, в общем, в а, Микрофон испугался, ну или обиделся, что как это без ну, меня? Подумал, как это без меня, да. а, Но ну, прежде чем мы начнем, скажем так, вторую часть нашего марлизонского авиационного полёта, я хочу проинформировать, что 20 апреля здесь состоится концерт моего замечательного друга Вадима Захарова. Поэтому как дежурная фраза «настоятельно рекомендую». Но Это действительно очень здорово, это всегда достойно того, чтобы это слушать. Меня когда спрашивают в интервью, иногда такое бывает, «А что вы слушаете?» как Однажды помню, очень девушка, одна корреспондентка смеялась. Я говорю, ну что я не помню, каким образом, но я сказал, что я музыку слушаю только в машине. Она, «Да, а что вы слушаете?» Я говорю, я слушаю только двух авторов-исполнителей. Она «Ну-ну», э, «Вадима Захарова» и «Пинк Флойд». На слове «Пинк Флойд» э, у нее автор-исполнитель «Пинк Флойд». Немножко она подвисла, э, и потом очень долго смеялись на эту тему. Да, у меня следующий концерт здесь традиционно 8 мая, э, ко Дню Победы. Поэтому я, конечно же, буду рад вас всех видеть. Э, не хочу обещать, если получится с Сергеем Мантишиным здесь в две гитары выступить, было бы очень здорово, мы позавчера с ним в Минске вдвоем работали, и я считаю это очень здорово. Он, к слову, тоже так считает, но, к сожалению, просто у него своя работа в оркестре Михаила Яковлевича Фимберга. Вот, и с другими музыкантами известными. Ну, если получится, было бы очень здорово. Вот. Традиционно, как было в одной рекламе сказано, или в программе «Поле чудес» надо попередавать приветы. Вот. Я, конечно, передаю, передаю всем привет тем, кто сейчас слушает, смотрит эту онлайн-трансляцию. Знаю, что э, смотрят ее. Вот. Я бы с удовольствием придал, передал привет своей семье, но передаю только супруге, потому что сын где-то здесь сидит. Вот Мы вместе прилетели там, Скромно где-то Вот э -э Я, наверное, потом еще ну, Под какие-то конкретные песни Еще Определенным людям, наверное, помашу ручкой Еще хотел бы сказать Мне вообще часто э Ну, как бы в каком-то упреке Наверное, говорят, что вы не пишете песни Про техников там, Про второго штурмана Ил-38 К э примеру -э вот, так, ну, мне постоянно пишут в интернете, это можно целую книгу писать на эту тему. Я очень с большим уважением отношусь к, э, ко всем э, авиаторам. Я подчеркиваю слово «авиаторы». Авиатор — это и авиационный доктор, и в конце концов повар в столовой, который кормит летчика или техника. Не говоря уже о связистах, э, вооруженцах, техниках, механиках, э, и огромному количеству людей, благодаря которому вот эта вершина пирамиды, там вот один летчик или экипаж, он летает. А в пирамиде в основании очень большое количество этих людей. И, конечно же, в этом основании еще и те, кто вообще проектирует эти самолеты, которые, те, кто э, учит их летать, э, это не только же испытатели. Все начинается, то, в общем-то, из конструкторских бюро, поэтому я еще отдельно хочу... Э, как сказать, не знаю. Привет, передатели. Поблагодарить за то, что они есть. А, тех, кто заканчивал. Мои, мати. Это, ну, фирмы, скажем так. Вот московские. А, при этом, опять же, ну, вот недавно я там общался. Харьковский авиационный институт, Казанский, а, Уфимский. Ну, это те люди, без которых самолеты бы не летали. Тоже вам спасибо и земной поклон. Спасибо всем авиаторам. Я всегда говорю, все, что я пою, это посвящено тем, кто связан с авиацией. Неважно, о чем идет речь в песне, если она авиационная, она посвящена всем людям, которые с этим связаны. Поехали. Портам 5, добро на взрыв. Небо снова нас зовет и бетонку с Богом отпустит. Набираем мышелон, и плевать нам на циклон, Вновь поют моторы, свой мотив, Сквозь болтанку в облаках, выйдем к солнцу в небесах, Все дожди оставив под собой. На работе мы опять, И трудяга порт 0 опять, Четко держит главный курс домой. Сегодня легче нам лететь, Сегодня можно нам ходить Чуть-чуть побольше, чем всегда нас дома ждут. Пусть встречный ветер а Погодный минимум предел, Но не проложит штурман нам другой маршрут. Наш главный курс туда, где дом, И с нетерпением мы ждем когда над городом заложим мы вираж. И пусть дожди опять идут, но на земле нас семьи ждут, да мы же сами как семья, мы экипаж. Снизу морем у блока 5 700, и мы пока крепкий чай, который раз попьем. Все мы здесь как за рулем Что покрепче все потом На земле по сотке мы нальем Командир на руку скор Наплевал на коридор До ворот прокладка вся долой Пусть земля забросы шлет Порт-радист всех отошьет А быстрее надо, мы домой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 И пока автопилот Удлиняет наш да Командир да да да да да да да да да да да да да да для да Стих. Пусть приходится летать В те места, куда послать Даже и по маме не пошлю Нам уже не привыкать В обеззоловку играть Знал бы прикуп, знал бы и маршрут Сегодня легче нам лететь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 Ну, я всегда, наверняка, те, кто ко мне часто на концерты ходят, знают, что я нередко пер, персоналифицирую, если так можно сказать, песни. Они с кем-то, с чем-то связаны, чаще именно с кем-то. Вот я, Борд 05, у меня воспоминание такой более чем десятилетней давности. Я с русскими витязями и со стрижами... Я позволю себе такое слово, мы работали, потому что я как бы участвовал в этом процессе на юбилей 65-й, 6-й воздушной армии Ленинградской в Санкт-Петербурге, но это было в Пушкине. Иду я по аэродрому, на встречу идет такой вот, ну я таких людей, вот они, это типаж просто вот для телефильма, там, художественного фильма. Вот небесный пахарь, у меня просто друг. Такой потребный такой потертый комбинезон, такой идет абсолютно незнакомый человек, мимо меня проходит, э, посмотрел так, э, а я тоже иду, он сзади разворачивается и говорит, Word 05, вот. Я оборачиваюсь недоуменно на, на него смотрю, он на меня смотрит. Я вон, всего 18 и пошел дальше. Так я приобрел в будущем своего замечательного друга Михаила Анатольевича Мазина. Миша, спасибо, что пришел, не знаю, где-то здесь. Вот. Не знаю, можно об этом говорить или нет, сегодня он уже в гражданской форме работает в такой организации, которая называется ⁇ Сло вот. ⁇ В числе прочих вводит В.В. Путин. Это наши военные люди. Ну, если уже я спел Борт 05, это все-таки песня, хотя вот интересно, на эту песню есть замечательный клип моего, опять же, друга Александра Быхалова, в Энгельсе он служит, подполковник, командир отряда на Ту-160-х, и вот они под эту песню сделали клип про Белого Лебедя, так, ну, очень своеобразный, я говорю, ну, да, Саш, говорю, да, 5700, 700. Это как раз про Ту-160. Вот. Ну, тем не менее, я уже даже начал задуматься, может именно эти пять 700 куда-то убрать, и получится все, все классно, потому что они там все, и тормоза, и книжку, все это красиво. Вот. но ну, тем не менее, да, песня была написана после полета на самолете Ан-26, когда-то очень давно, это был 94-й год. Ну, это транспортный самолет, ну, я бы сказал, что, наверное, о транспортах <с -2> и следующая песня. Сначала хочу передать привет. Я уже говорил, что под какие-то песни я их буду передавать Так Илье Кобылянскому. Он знает, кто это, потому что он смотрит. И отдельный привет Дмитрию Кальченко и всему выпуску «Балашов 1987». Наливайте рюмки и выпивайте. Песня для вас. Что насупился Илюха? Ничего это тазари. Взбивают до брюха, груз швартует технарей. Носят ящики солдаты и закатал кварель Только нам не до заката, рамп, тельфер, оповель. Рампа здесь не значит сцена, палпа не значит флот. Мы не взвинчиваем цены надписью «Аэрофлот». Мы летаем, где стреляют, экипажи не впервой, И Илью не испугают грузовик наш боевой. На вслют уходит в выселье трутяга, Турбин, грохочущий квартет, поют. Летит Илюша, работяга, бродяга, наш транспортяга, Горбом по было столько лет Нам лететь туда, где жарко С дозаправками маршрут Полный борт гуманитарки Там на месте разметут Мы спасаем чьи-то души Близких видим лишь во сне Не печалься, брат Илюша Лучше так чем на войне это лучше, чем когда-то, полным ящиков бортом, Возвращали мы солдат в их последний вечный дом. Улетали от печали снова мне небо с головой. Где-то вновь с надежды ждали грузовик наш боевой На взлет уходит в выселье от рутяга. Кур-Венгрия, хоть чуть поет Летит Илюша, работяга Бродяга, наш транспортяга Горбом по нему Столько лет Чай, печенье и конфеты Одоели нам уже, штурман курит сигареты там на нижнем этаже, техник мыслит о посадке, что сготовить на обед. Если что, всегда в порядке у него велосипед. Распростерливши крылья, вместе с грузом нас несет, коридор ему открыли, значит, он людей спасет. Эх, Илья, небесный бахарь, горба на спинке трудовой. Если где-то что-то Грузовик наш на навзлёт. Уходит ввысь, Илья, трутяга, Турбин грохочущий квартет поют. Летит Илюша, работяга, Бродяга, наш транспортяга. Горбом по небу, столько лет. Снизу пальмы по глинцаде, Из зимы встречают борт. Заведут нас и посадят в незнакомый жаркий корм. Местные не бьют по их все предели как один. А до души нальют Илюши самый вкусный керосин. Командир на борт вернется, весть благою принесет. Наша Илюша выпнется нижним блистером. Награды не медали, А скорее путь домой. Руты снова в максимальный Грузовик наш боевой. Навзлюд Уходит Выселья Трутяга, Турбин, грохочущий Квартир поют. Летит, как же работяга, Продяга, наш транспорт тяга горбом по небу столько лет Спасибо. Возвращаясь к приветам или как сказать какими-то отметкам отдельный привет летчикам МЧС, которые где-то там дальше сидят, я знаю и на ИУ-76 летают. Это, ну, это тяжелый труд. Также где-то здесь ильюшинцы сидят, я знаю. В числе их мой очень близкий друг Алексей Нагаев, я считаю, один из самых лучших авиационных фотографов в мире, который на Ильюшине летал и над Северным полюсом, и над Южным. И снимал эти замечательные снимки, как я, я называю реклама British Petroleum, когда открытая рампа, а туда летят бочки с парашютами, на которых пи-пи. Ну, не, это очень красиво, это, ну, такие кадры делают только исключительные профессионалы. Леха, не вижу тебя, где-то ты здесь, спасибо, что пришел. Ну, и одно предупреждение, как я всегда говорю, ну, я, всегда меня как-то напрягает, что приходится повторяться, петь какие-то песни, которые уже все слышат, но ну, по-другому не бывает, но э, я думаю, мы же не устаем, когда по телевизору говорят, при пожаре звоните 01, ну, 101, и это я к чему, просто опять же, вот эти письма, которые в интернете приходят, я рассказывал эту историю, когда девочка, которая 7-8 лет, написала мне, дядя Коля, а где найти керосин? Я поинтересовался, зачем, она пишет, ну вы же поете самый вкусный керосин. Поэтому, как было сказано в одном э, стихотворении товарищи взрослые, вы в ответе за все, что делают ваши дети. Аккуратно. А следующая песня. Интересно, когда... Э, ну, не то, что загадку задать, а просто обозначить. Э, потому что потом вроде все как все узнают. Каждый раз думаешь, как объявить всем известную вещь. Э, а тут как-то Вдруг приходит какая-то мысль вот и, мне, вот и мне пришла вот Буквально сейчас Я знаю, там сидит мой очень близкий друг Федор Степанович Пирогов Он такой очень активный такой... Да, Петя, ты там сиди аккуратно Нет, Это я про следующую песню Песня про машину Или там, можно сказать аппарат Который у него стоит в огороде Так, да. <свист> Петя, спасибо, что приехал. И опять же повторюсь, песня про аппарат, который у тебя в огороде стоит. <свист> <свист> Робинзон нынче в постями хороводит, и жужжат, что миру, самых ног. Ну а я такой курнос, и сверху горб внизу колеса. Прям конек из сказки. Горбунок. Я родился где-то в Польше, но в душе советский больше. На работе долгие года. И для тех, кто мне небо рвался в облака, На мне поднялся школьный порт, и стал я навсегда. И пускай я безоружен, все равно я в небе нужен, Даже если воевать не суждено. Работягой безотказным я летал и над Кавказом, Но а летчик был товарищ Мимино. Комарчупаки назвали Мимино. Даже если ветер тучи, все равно мне будет скучно. В точку полететь из точки А По прямой маршрут-то мало Я люблю фристайлы с лалом С лалом, это точно про Мидва. 2 Я еще с ведром летаю В нем воды полно до краю Но не оболью тех, кто внизу Это славная примета Повезет вам, значит, где-то Может, я куда-то подвезу и пускай я безоружен, все равно я в небе нужен Я стараюсь, хоть мне часто нелегко От работы не косили, даже по небу носили Мы корову на подвеске свалили. Валейко Да, Марчупаки валей Не Валейко Мне попросить не сумею, все летаю, хоть старею Тысячи за мною летных смен Под винтом сердечко бьется, тарактит, но не сдается Не пристало ныть, теж спортсмен Ну а те, кто помоложе, <с> те, конечно же, дороже Все блестят, как медный котелок Ну а я такой курносый, сверху гор, внизу колеса, Как конек из сказки гербунок. Мне пеняли безоружен, что такое я нафиг нужен, и на цепь меня сажали, как в кино. Но руками и винтами цепервали и взлетали, мы сбегали в небо с другом мимино. Комарчубугина назвала мимино. Чита говорит, чита Маргарита. не шутка, у Петра Пирогова действительно в огороде Средни 2. Пете извини за выдачу военных секретов. Мы у него в Жигулевске, в Жигулевске, Жигулевское пиво именно в этом городе. Вот. Я, кстати, в предыдущей песне вот упоминал эту детскую тему, о том, что ну, в предложении к детям. С этой песней тоже связаны определенная история, причем для меня, я считаю, это очень здорово. Возвращаюсь к тому, что в интернете очень много мне пишут, и я скажу, я внес свой какой-то вклад в продвижение, как сказать, культурных ценностей в молодежные массы. Приходит письмо, песня-то новая достаточно, и, наверное, месяца три-четыре, приходит письмо там, от незнакомых каких-то ребят, я так понял, что им лет тринадцать-четырнадцать, такой текст серьезно, Николай Викторович, спасибо вам большое за песню про Ми2. Потому что мы ее послушали, и нам стало интересно, что такое Мимино. Благодаря этой песне мы посмотрели этот фильм. Он оказался очень крутой. И я, в общем, загордился. Думаю, ну хотя бы вот таким образом можно популяризировать определенные. Вещи, в частности замечательный фильм Георгия Данелия. вот, ну видите как э, действительно иной распор происходит <музык> я думаю, что я э, ну где-то сегодня еще спою песню одну, э, которую все знают да собственно они тут и так все достаточно такие известные но просто я помню, что когда вот ту песню, которую я спою э, я ее только написал я прилетел на далекий Сахалин, и там проводились, там каждый год проводится такой фестиваль «Крылья Сахалина». Очень так креативно люди к этому подходят, и вот я помню, что я давал концерт на стадионе, а в завершении концерта я пел ту песню, и в это время прилетал «Ми-2». Садился прямо на футбольном поле, и оттуда выходил человек в костюме волшебника с мороженым в ящиках, раздавали бесплатно его детям. Жалко видео, нет, просто мне очень жалко было, потому что я с гитарой ушел в этот вертолет, и меня значит, убрали с этого стадиона тоже это был небольшой скандал когда губернатор спросил организатора фестиваля а как это так, он у нас тут над головами чуть ли не прошибая шапок ну каждый же вертолетчик хочет показать что он умеет на что организатор сказал вы понимаете, но ну, со стадиона иначе не улетишь он должен был разбег набрать значит, и вот, вот так, Но губернатор сегодня в местах не столь ли отдаленных вот. А песня написана была еще тогда Вот все-таки после тех времен Именно про те замечательные места <свескотворение> Я родным аэрофлотом Словно глобус крутанул Серебристым самолетом Треть планеты обогнул между закатом и рассветом Сон придет едва-едва Время в воздухе при этом Вдруг умножится на два Борт сменю большой на малый Сам себе теперь пилот Пусть с дороги я усталый Только хочется в полет Привязался, запускаюсь И мотор жужжит пчелой Я по жизни все болтаюсь Между небом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 Рядом вся планета начинает новый день Красота на крае света, где слегка все напекрень Здесь лягушка как-то смотрит с горной вышины И железная дорога очень странной ширины Крабы, рыбы и кальмары, бросив тучи важный дел К нам спешат пивные бары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 Низу мишки с Амалиной ходят, как к ягодным местам, Южным хочется соседям, Часть земли себе отнять, Но не хочется медведям флаг над островом обменять. В скалах супках, Как в доспехах остров высится горой. Здесь когда-то доктор Чихов Катаржан лечил порой Люди здесь в суровом крае Не боятся лютых вьюг И когда-то самураев Здесь отбросили на юг Одинокий этот остров Кто-то скажет, как острог Он на глобусе полоской Всему кажет, где восток Без него земля родная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 надо острова менять. Я кружу над закалином, я брожу по облакам. Внизу мишки за малиной Ходят к ягодным местам Южным хочется соседям Часть земли к себе отнять Но не хочется медведям флаг От острова меня Это очень много, опять же, с этой песни связано, но больше всего вспоминается, как ребята из Сахалинского аэроклуба The South меня вывезли на пилотаж, такой очень суровый-суровый, замполетный помню, аэроклуба Андрей Александров. И вот когда мы уже так все открутили комплексы, виражу ходим на аэродром, там грунтовая полоса. Он говорит: О, смотри, мишки пошли. Я говорю, какие мишки? Ну, медведи. Вот. Ну, я не успел их рассмотреть точно, но когда мы приземлились, вышли, он там подходит к кому-то инженеру, и говорит, слушай, говорит, а, а теща-то твоя с дочкой, где они? А, они там грибы собирают с той стороны, говорит, так там медведи, там теща, говорит, это проблема медведей. Мне сразу вспомнился анекдот этот знаменитый, когда говорит, там ваша теща упала в бассейн с акулами, говорит, ваши акулы, вы их и спасаете. Это вот. а я не могу спасибо боже. Я со своей течей в прекраснейших отношениях, милейшие души женщины, дай Бог и здоровье. Вот просто, ну, анекдоты смешные бывают. Да, да. Но не уходя далеко с Дальнего Востока, чуть-чуть перем... Я, кстати, опять же, когда про Сахалин пою.. В крайнее время стараюсь не петь эту песню в присутствии Олега Мутовина, героя России, сейчас летчик-испытатель э, конструкторского бюро Яковлева, до этого он в Глице был летчиком-испытателем, он все время обижается, он родом с Камчатки. Он вот, и там про Сахалин, начало э, всей страны, Камчатка, начало всей страны. Я говорю, ну, Олег, ну ладно, ну, у нас рассвет раньше, ну, ну так, э, это уже эти вот эти все вещи там... Вот, ладно, Дальний Восток, опять же, Благовещенск. Реальная история, которая произошла, причем, опять же, я уже сегодня говорил про 30-летие вывода войск из Афганистана. История произошла на годовщину, это было 23-я годовщина вывода войск из Афганистана, когда мы с группой «Голубые береты» выступали в Благовещенске. И на следующий день береты-то улетели, а я остался с вертолетчиками этими, ныне гражданскими, мы полетели. Потом вся эта история произошла. Человек предполагает, а судьба располагает, И узнать дорогу наперед. Завернули нас с маршрута, плохо стало там кому-то. Мы кладем в веражек вертолет. Как сто лет назад в Афгане в правой чашке друг мой Ваня, Между с Саня бордовой. И усталость трекозуя над бескрайнею тайгой а мы жужжим, и фронт здесь грозовой Где-то в прошлом пушки и танки Можно жить и на гражданке Главное, чтоб только лишь летать В мирном небе есть заботы Хватит нам и здесь работать Ведь не всю же жизнь нам воевать Снова пашем сверху ручно, нам в больницу нужно срочно вывести кого-то из тайги, и находим мы среди елок богом Брушены поселок, домики, как бабушки, сики. Ветер сильный на посадке, не впервой нам все в порядке, быстро фельдшер объяснишь потом. Что аппендицит случился, парень вон в живот вцепился И девица, Она тоже животом Мальчик-фельдшер слишком бледный Первый раз летит он бедный шестеро нас, что тут поднимать? А когда-то было дело Приходилось под обстрелом в сводноборном с принимать. Принимать Навсегда мне Ваня жалко Тех мальчишек, что в повалку Перевозили за рекой А теперь мужик в салоне Как 300 и тихо стонет Об одном подумаем с тобой Знаем, все в порядке будет Парень точно не забудет Этот наш внеплановый полет Что-то там ему отрежут Будет жить в тайге, как прежде Может нас когда-то поменет У нас девчонка голоси, но так уж звонко Саня быстро, что там, доложи Командир, отходят от воды Прилетели это роды Мы ж не проходили тренажи Девка в воздухе рожает Нас засветки окружает Бедный фельдшер Проглотил язык Примет Санечка, младенца Замотает в полотенце Прокричим нам радость Мужик! Та-ра-та-та-ра-та Па-па-па-па-па-па-па Па-па-ра-па-па-па-па Мужик! Та-та-ра-та Па-па-па-па-па-па Та-та-ра-та-ра-та-ра-та Работяга наш Ми-8 От грозы нас всех уносит Снова мы так будто на войне с Ваней мы переглянемся, знаем точно, что вернемся. Уж теперь обязаны вдвойне. Человек предполагает, а судьба располагает. В этой жизни абсолютно всем. Вылетали нынче трое, нас маршрут потом удвоил, а в итоге прилетело семь. Вылетали точно. Трое нас умножили на двое, а в итоге оказалось семь. В я говорю, что в этой песне есть немного, немного но художественного или какого вымысла. К примеру, вылетали на «Инче-трое», там был четвертый по фамилии Анисимов. Ну и это был и есть, слава богу, реальный летчик. Его однокашники, кстати, здесь в зале есть. Это Михаил Степанович Сычнюк, вот, который однажды мне тут как-то. Ему очень нравится эта песня, но однажды он мне позвонил где-то, не знаю, несколько месяцев назад. В очень хорошем состоянии, и у него был повод. Он сказал: Коля я, говорит, понял, почему песня называется Седьмой. У меня сегодня родился седьмой внук. Я уже говорил, что ну во-первых с шикарным букетом роз и не менее шикарный, по-моему, в итоге ГНК выходил сюда летчик Су-24, а нынче пилот авиакомпании ЮТР, Влад Хазиев. Там сидит, опять же, как я уже сегодня его назвал, мой технический консультант по песне МиГ-31, воздушный кораблик, и он же в каком-то виде, можно, могу его назвать консультантом последующей песни, потому что, что Влад что Евгений сегодня летает в гражданской авиации. Ну, сложно сказать, какие у них там ощущения. Ну, главное, что летают. Мы не спеша на эшелоне, Идем по спинному облаку. И в комфортабельном салоне. От северных ветров Три роты личного состава Летят гудеть на жаркий юг Идут себя не по уставу К проводницам пристают Нет! Тише, тише! Мой командир захлопнет книжку Чердыхнется, что устал. Мне скажет, вы, Михалыч, слишком, Забудьте к черту наш уста. Ведь вы теперь гражданский летчик, промолвится с в глазах, Да, был истребитель, достал извозчик, Зато Зато как прежде в небесах. Треть судьбы над точкой Железо за спиной сидит народ И ножку дать, да сделать бочку Увы, здесь все наоборот Не перехват, а перевозка Не на Кавказ, а в Таиланд И на погонах три полоски был под полковой, сержант, это да, да, ты сейчас командир, не yeah. сбежать с циклоном встречи, Знать потрясет кораблик наш, И пассажиров, как овечек, Васет кабинный экипаж, Как обмануть метеосводку? Боюсь попить, как вариант. Нам кофейку налиют, красотка. Ух, как жаль, что я не лейтенант. Чтоб мы безропотно летали. Дают нам пряник или кнот. Как там у Маркса в Капитале. Аплодируют наш труд Усталость лишь в сухом остатке Порой Совчинку овчинку небосклон Зато нередко на посадке Нам аплодирует салон Летят копченые с югов Три роты личного состава Из дюти фри напитки пьют Ведут себя не по уставу И к стюардессам пристают Спасибо. Это Я и здесь молчать не буду. Получается, что некоторые истребители, типа меня, закончили Хайхасвуд училище в 90 году. На самом деле такие люди и есть. Он сделал, знаете, специальную вещь, специальная песня. Именно для... Влад, для тебя. Спасибо. Спасибо, Влад. Спасибо, Спасибо Жене, который первую услышал эту песню, когда я напел по телефону, отправил к нему. Я говорю, замечания есть, нет. <плес> Следующая песня. Она посвящена моему другу близкому. Буквально там, ну, наверное, двух месяцев не прошло. Замечательному другу у него был день рождения, это был юбилей, даже об этом по телевидению говорили. Вдруг такой уникальный летчик, ну кроме всяких там заслуг, я все время как-то так отдельно выделяю то, что он награжден орденом мужества. Но вообще-то это она. Говорят друзья, что спортом надо мне заняться И обои не против, только лень не напрягаться Мне такой вид спорта, чтоб сидеть в удобном кресле Шахматы, советы, но мне не интересно С девушкой я повстречался в поисках ответа Спортсменка Света компания. Рассказала мне про спорт высоких достижений Мол, сидишь все дела, и минимум движений Усадила мило, словно в кресла назвала. А потом зачем-то очень крепко привязала Радостно наш миллион дружит жужжит аэроплана На взлет Светлана мы на точках, как комета, как звезда карты полетом, и с отчаянным приветом Я прощаюсь с этим светом И пойму я где планета Слишком близко Рядом где-то Что же делаешь Косвета? Что ж ты делаешь, но ну, света Душат перегрузки много единичек Меж приборов вижу я привинчена табличка Надпись No Smoking, вероятно, это шутка Тянется, как целый час, обычная минутка Я бы закурил, да как достать здесь сигарету Смеется свет, Что пара какие-то фигуры Это идиот сказал про то, что папа дуры Сам дурак ведь не добровольно оказался Уднял один день, когда со света я связался Шарю взором по кабине в поисках Стоп, гранат, вернись, Светлана мы над точкой как комета, как звезда карты балета И с отчаянным приветом я прощаюсь с этим светом Не пойму я где планета, слишком близко рядом где-то Что же делаешь до да света? Да что ж ты делаешь? на ну, света! Я как будто рыба, так который за жабры Жизнь моя, мне кажется, уже на добры Света говорит, что есть такая же фигура Я в ответ не вежливо, но только без цензуры Ласковая, ну ты как? Звучит как из тумана Я жив, Светлана Конец аэроплан Земли бросает цвета. Я тебе вернулся, здравствуй, милая планета Неужели я живым на Землю возвратился? Может, не совсем здоровым, но ведь не убился В небе мило проходило, да еще добавок без билета Спасибо, Света Мы на точке как комета, как Парлета, и с приветом я прощаюсь с этим светом Не пойму а где планета, слишком близко Рядом где-то! Что ж ты делаешь, ну света? Да что ж ты делаешь, ну света? Песенка не спета, не без неба жизни нету. Что ж наделала ты света? Что ж ты сделала? Ах, Света, Света, собиралась перейти на концерт, причем, ну как бы. Один мой товарищ говорит, я ей сказал, что билетов нет, она говорит, при чем здесь билеты? И я вот думаю, ну, ну это действительно так, но просто не получилось. Она и в Минск собиралась приехать на концерт. У каждого из нас свой график. Вот. Пока никак не удается нам этот график увязать, чтобы снять клип под эту песню. Хотя у меня есть тоже еще такой протокол намерений, чтобы подписала она и не вытворяла те вещи, которые вытворяла тогда, когда мы летали. Как она потом сказала, ну я-то людей возила, но я же как бы деликатно а про тебя я подумала, что ты ко всему готов. <реш> вот. Не, я... Ну в каждой шутке есть доля шутки, да, конечно, это стоило того, я остался живым, и воспоминания на всю оставшуюся жизнь тоже есть. Хотя клип должен, должен, должен получиться, мы вот думаем над этим, даже знаем, какими камерами будем это снимать, это будет очень... Если это получится, это будет очень здорово. Абиграф. У меня растут года. Скоро и 17. Кем работать мне тогда? Чем мне заниматься? Книгу переворошив, намотай себе на ус. Все работы хороши. Выбирай на вкус. В школе учили стишок Классик-поэт В нем рассказывал детям Мол, хороши все работы, дружок Сотни профессий на нашей планете Выбрать на вкус я не принял совет я за отцом и за братом тянулся. Ну и, конечно, примером был дед, Тот, что из неба войны не вернулся. Бабушка мне говорила, внучок, Колюж летаешь, летая аккуратно, Бог тебе в помощь, когда горячо, Чтоб ты всегда возвращался обратно. Я с ними летал и вспоминал Я нередко бабулю, чаще тогда, когда прямо в металл Мне молодили снаряды больные и, и в этот миг мне казалось предел в Миг, когда тетка с косою цеплялась К бабушке срочно вернуться хотел Чтоб мне с порога она улыбалась И как тогда говорила внучок Волюш, летаешь, летай Аккуратно, Бог тебе Помочь, когда горячо, Чтоб ты всегда возвращался Обратно. Время, как на вылет и влет, Бабушка где-то давно улетела, Только мне кажется каждый полет, Смотрят они, чтоб меня не задела. Тед словно рядом команду дает. А такую я прикрою Отвоевал я теперь твой черед Помни, что с бабкой мы рядом с тобою Бабушка с дедом твердят мне, внучок Холюз летаешь, летай аккуратно, Бог тебе в помощь, когда горячо, Чтоб ты всегда возвращался обратно. папа папа папа па па па па па па па па Летай аккуратно. Бог тебе в помощь, когда горячо, Чтоб ты всегда возвращался обратно. И я летал, в небе летал, но не всегда аккуратно. Всю жизнь влетал Пыло Влетал Но возвращался Обратно Спасибо, все время вспоминаю, как я эту песню в Сирии пел, и вот говорят, оговорка по Фрейду, но обычно это, ну, Фрейд, это, скажем так, половые отношения, между, ну, или как отношения между полами, скажем так, вот, всяческие, всяческие оговорочки, на них все время обращают внимание, у меня случилась оговорка несколько авиационная, я так весь такой ответственный, там, сидим на командном пункте, я по... и в этот мир мне казалось, не успел, не «Привет», а тоже на букву «П», только она заканчивалась на «С». Вот. Я запнулся, сказал, извините, один полковник-вертолетчик сказал, именно это слово. Все же улыбнусь.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 над землей ночь, как надзиратель день закончил круг, Я уснул, по-глупому мечтая, Не приснилось вдруг, что я летаю. Я летал во сне, Над землей, где я только не был, словно по весне, Было синим и бездонным небо крепко обнимал. И носила меня веселый ветер, А с земли во след смеялись дети. Так вот и живем, Ходим по земле, во сне летаем, Где-то банк сорвем, А потом удачу пропиваем, А мы чудес не ждем. Не волнует нас среди блаженства То, что мир далек от совершенства. Вверх закон Ньютона не пускает бунт на корабле. Черный флаг на мачте поднимают небесовом гле. мгле. Так легко друг друга убиваем, а летаем, лишь во сне летаем. Я летал во сне над землей, где я только не был, словно по весне. Было синим и бездонным небо крепко обнимал. И носил меня веселый ветер, От земли во след смеялись дети. Крылья за спиной, Только лишь у ангела выбывает, Я ведь не святой. Мне не крылья, руки обрывает мне бы улететь. Край, где постоянно солнце светит, Только где же есть на этом свете? Я да да да да да да да землею, где я только не был, словно по весне, Было синие и бездонным небо крепко обнимал, И носил меня веселый ветер, От а земли восследствия везде дети. та да да да Ну, ночь за, за окном уже наступает или наступила. Осень, вечер, ветер тучит. В то свет опять отключен. И луны Азиат живоучит. Ровно светит сквозь фитра. Одиноко, хмуро, скучно. От души упрятан, ключи, И с собой мир заключен. Ненадолго до утра.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 Прозрачную не в воду, а в душе моей к восходу То ли кума, то ли года Ночь, такое время года, ночь Такое время года Рюки, водка, сигареты, хлеб, холодные котлеты И сердца у нас согреты то ли дружбой, то ли смертным, но душа моя раздета. И летает в небе, где-то рвется в сторону рассвета. Только там туманы дымные. И я, наверное, спел сто песен, раз уж мы сегодня вместе. Вряд ли нам грустить Я пою, и каждый слышит то, что он хотел услышать. Но стучат соседи. Свыше в бутыри, чтобы тише Ночь пройдет, рассвет все спишет Ночь, такое время года Что не глядя на погоду Кости в дом ко мне приходят Пьет прозрачную не А в душе моей к восходу То ли кома, то ли кода Ночь, такое время года Ночь, такое время года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 Робко светит сквозь ведра одиноко, хмуро, скучно. А до души упретан ключик, и с собой мир заключен. Ненадолго до утра ночь. Такое время года, что не глядя на погоду. Гости в дом ко мне приходят, Бьют прозрачную Не воду, А в душе моей восходу. То ли кома, то ли года ночь, Такое время года ночь, Такое время года ночь, Такое время года, Что не глядя на погоду, Гости в дом ко мне приходят, Бьют в прозрачную не воду, А в душе моей к масхату. Далеко, а далеко до ночь. Такое время года ночь. Такое время года. по ночным песням для меня очень неожиданно было в свое время несколько концертов назад, сейчас я уже не удивлен хотя для меня все равно это как-то так ну не то что странно но наверное это должно быть так когда песню вот шепотом просят исполнить для людей спецназов ФСБ и, ну а сегодня вообще вот России памяти командира Альфа генерала Карпухина Герой Советского Союза, который брал дворец Амина. Вот опять же мы сегодня говорили о 30-летии вывода из Афганистана. Ну пусть так, пусть так. Значит ну значит эти люди слышат в этой песне что-то свое. Это не, не первый случай у меня в жизни, когда совершенно ну, неожиданная реакция на определенные вещи, которые про одно, а слышат в них другое. Разговор не клеился, и в ночь текла ручьем. Я как-то не надеялся, что мы себя поймем. Луна в окне расколотом прикинулась мечом, А мы болтали шепотом, Все как-то ни о чем, А мы болтали шепотом. В твоем. Подмикивал светильничек и чайничек шипел. Дотикал в такт будильничею, и я про что допил. Огром далеким рокотом напоминала весна. Мы танцевали шепотом уже не допоздна. Мы танцевали шепотом уже. Уже почти полтретьего, сон не для двоих. Ах, нам было лучше третьего, и просто на троих.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 много о приветах. Обычно я как-то от себя передаю, а тут так получилось, что просили передать привет. Так несколько обезлично но тем не менее, очень теплый, горячий привет Александру из Карелии. Я думаю, здесь много Александров, но вот, ну, вот так попросили, да. Вместе с ним в дремучий лес уедем И за проезд уж как-нибудь заплатим Устал я жить по ритму буги-вуги Когда с огня до пола меня бросают и Медвежьи надоели мне услуги Уж лучше пчелы пусть меня кусают Пусть меня пчелы и кусают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 Было бы мое цветочек небо. Наверное заболел я. Каждый вечер мечтаю в эту сказку я ворваться. Никто меня пожалуй, не злечит. И доктор, Айболит, болит, не доктор ватсон. Мне солнышко лесное только нужно. и от костра тепла бы мне хватило, а ночи медвежьей крепкой дружбе И большая мне медведица светила, светила по медвежьей нашей дружбе. Хочу как винипух. Друга пяточкой и хватит вот Вместе с ним дремучий лес уедем И за проезд уж как-нибудь заплатим Нас жизнь ключом в затылок не ударит В природе, как ни странно, нету фальши Мне синий шарик пятачок подарит Как тучка на нем куда подальше Мне синий шарик пяточок подарит я на нем как точка, лишь бы дальше. Спасибо. Ну, как бы дальше там не посылали или, сам, сам, или сами мы не уходили, я всегда говорю, главное оставаться с песенкой по жизни. Папа да папа, да Можно да земле ходить не споря, и не да и да да Но кто-то любит плыть по морю, доверяя жизнь волнам и ветру. Мне земля нужна лишь для разбега. Хоть и не мечтаю я о звездах, ручку на себя, здравствуй, и и небо. В небе опираюсь я на воздух, каждый день по жизни как на фронте. Впрочем я совсем не унываю. С шариком по центру, в горизонте, с песенкой по небу я летаю. С шариком по центру, в горизонте, с песенкой по небу я летаю. Порой в штопор загоняет держи, и прочие фигуры И в приборе шарик мой гуляет Стонут лонжероны и нервюры На петле мне ветер подпивает, Небеса за землей перевернутся Возмущенный воздух болтает. Главное не в горизонт вернуться Каждый день по жизни, как на фронте Впрочем, я совсем не унываю С шариком по центру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 я рискую, я потом на свете все до краю Завдавения те, что на закатах В небе плоскостя, я сверху и летаю В трех координатах В небе плоскостя, я сверх, и летаю В трех координатах Папа-папа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 Хочу сказать, что летать сегодня помогает замечательный звукорежиссер Александр Пахомов. Саша, спасибо большое. Хороший звук, замечательный звук, э, это, Ну не то, что залог э, хорошего концерта. Для меня это самое главное. Да а, а, что я тут думаю? Прилетит вдруг волшебник в голову на вертолете и бесплатно кино, с днем рождения поздравить, наверное, оставит мне в подарок пецком эскимо. Начитался в детстве сказок Из родительских подсказок Я хотел летать, как Карлсон, и вирожить между крыш, До небес казалась малость. И легко во сне леталось Только в детстве все осталось Толстый Карлсон и малыш Эскимо на вертолете Даже если сильно ждете И бывает не найдете Сказка лучший мультик брет Вряд ли вы меня поймете Но хотелось жить в полете Из детства вертолетик Превратился в вертолет рр р Винтами месим Как малыши Карлсон вместе Разлучить не смогут нас В небе жизнь совсем другая Пусть земля меня ругает Я по воздуху шагаю Сжав ладошкой шаг Газ Торты, эскимо, конфеты Все остались в детстве где-то Возим бомбы и ракеты Раздаем то там, то тут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 И тогда я огрызаюсь во все тяжкие пускаюсь, и за небо я хватаюсь, и каждой лопастью держусь, нам домой вернуться нужно, С вертолетиком мы дружно, Под огнем свой танец, кружим, он герой, я им горжусь грозно Вертольнул, угрожающий. Дальше позитивно. Вертолетик. Вертолетик. Ну сценарий такой, мы в жизни с ним летаем, выручаем и спасаем, отдохнуть и не мечтаем, поменяли столько мест. Вдруг из детства тут волшебник, Прилетит и даст учебник, Чтобы понял я зачем нам этот наш воздушный крест Прилетит на вертолете Неотложно по работе, И забудь о себе пилоте В детство он меня возьмет, Даст планбирки, но покажет, Сказку на ночь мне расскажет. Подарит может даже свой мультяшный вертолет. Ну запускаем, конечно же, да? Запускаем. запускаем. историю, которая случилась позавчера. Ну, наверное, просто, конечно, можно было попросить Юрия, чтобы он выключил камеры в этой ситуации, потому что, слушай, это аудитория всякая, здесь-то все свои. Но в Минске у меня, да, когда мне оставалось где-то четыре песни до окончания программы, я в одно отделение работал, но это было почти два с половиной часа, я пел «Бабушку», и у меня просто вот схватило горло. И даже в зале, вот мы ну, все потом рассказывали, что подумали, что выключили микрофон. Ну вот, ну вот, именно для этих случаев предназначена, допустим, чашечкой. Чашечка действительно была. Она у меня здесь всегда вот под микрофоном стоит. Сегодня она там, это, вот, ну, это уже боевой опыт. Потому что мы с Сергеем Антишиным вышли, чашка стояла. Я поздравил всех с наступающим праздником, взял микрофон и немножко двинул его Дальше весь концерт, она лежала и грустно на меня смотрела. Вот. И это была катастрофа. Когда ну, вот чудом у меня голос, как говорится, там ну, вернулся. Я, честно говоря, очень переживал. Поэтому ну, есть всякие технологические жидкости. Тебе летать Хочешь? Расскажу тебе, как птицу издать И ночью Оттолкнув поверхностью лететь И коснувшись звезд от петь Главное — хотеть Знаешь, ты не сможешь это позабыть знаешь, небо невозможно не любить, слетаешь, А тонкая листаешь, как тетрадь наш, Небо можно обнимать, Главное летать в звездной вышине, В а они во сне, Обмануть законы физики суметь. Формулы поправ, сети разорвав, Исключением из правил улететь. шумом ветерка, где-то в облаках, Умываясь, небесами опьянить. Чтоб хотеть, мечтать, чтоб любить, Летать и успеть. Спеть. Веришь, если верить, сбудется мечта. Веришь, лучшая команда от винта сумешь. Два на два умножишь, выйдет пять, веришь. Вы с сложно улетать, Главное — мечтать. были разлетится снизу суета, были обернется главная мечта и крылья. Не дадут любовь твою убить, Знаешь, это небо можно бить. Главное любить В вышине, мышине Впрямь они во сне. Обмануть законы физики суметь Формулы поправ, сети разорвав Исключением из правил улететь Небесами обнять, Что хотеть, мечтать, Что любить, летать и успеть. Спеть. Хочешь? Хочешь научиться летать? Летайте обязательно, летайте, кто э, наяву, тех, тех, у кого есть соответствующее образование и предназначение. Летайте во сне, те, кто хочет летать э, вот, наяву, но не получается, там тоже здорово, там на лед зато больше получается. Вот. Э, самое главное, где вы ни летали, э, чтобы там везде было мирное небо. обычно были срочно, знаете, прижали наших точно, полетаем девны ночно, на свой вечный риск и страх, На нашу планшете мерку, там в квадрате словно в клетке, вздыхает разведка в этих чертовых окрах. Нам поставлена задача, вот еще бы нам удачи, мы торопимся иначе, там поляжет целый взвод, запускаясь без газовки техник старика спецовки. Лопнет борт по законцовке, Два грача идут нам вслед. Мы не смотрим на пейзажи, Надо быть всегда на страже. Среди гор искал виражи, Мы пронок не оставай. Выхожу из-за пригорка, Осмотрелся я на горке, и себе разборки, Но ведомый не зевать. Эй, внизу не жизнь пехота! Начинается работа Справа 30 пулеметы, Где земля во перерёт До ворот бросаю фабы И на выводе не слабо Словно я попал в ухо, Заболтала самолет. Трассира, как паутина Маневрирую активно Живописная картина Как соврасывокрачи Прилетели выручаем с нас здесь встречают, отвечают. но в земляне отвечает. Ну, разведка не молча, я кручусь и пуыркаюсь, в сотый раз я зарекаюсь, по прилету увольняюсь, чтоб не я бог сотый, грустно хрена пошел я в качу, вот Ульяновск Все иначе был бы дом машина-дача и возил барбуз. Грач как изувечен, я за это им отвечу. Несутся мне навстречу ярко-красные шары, чудеса еще бывают и живой, хоть и под глазам не раскидает Нет спасения от жары, горячо не просто жарко, отправляю вниз подарки. Удержать попробуй марку под свинцовым кипятком, ВПУ как пушка, танка грохот выстрела у болтанка и как будешь консервные банки, по которым молотком Не попасть бы нынче в пынычек с чтоб за нас не переводку, я как уж на сковородке. Из расхода в НБК имитирую атаки. Выходить порой строки. Ведь почти сухие баки и подрубанный пока. Мне под босика морозом крачь устал лосом, Значит, весь под вопросом. Самолет мой просто в хлам. Но живо дышит, словно держит кто-то свыше. И в наушники я слышу шады и Спасибо вам! Браво. Браво. На брод, да вернули, Позади снаряды да Уравнение бернули, Держит в воздухе грача, Борт летит на честном слое, А измаза капли крови, Знать в санчасти, на здоровье, получает врача. Дальний, ближний, вот бетонка. Парашют мой хлопнет звонко. За рулю иду в сторонку. И меня не тормошить. Где-то бой, Но это где-то. А вокруг такое лето. Техник даст мне сигарету. Эх, ребята. Будем жить. Мирного неба всем. Мирного неба. И, конечно же, с днем Советской армии и военно-морского флота. Ура! Привет, <плодисменты> <плодисменты> друзья! <плодисменты> Николай, конечно. общий человек. Сегодня как конференц работает. В общем, много сказать. Я много пишу стихов. Но в данный момент я не буду. Николай всегда да, мои стихи перилюстрирует и читает, и слушает. Я должен еще весь сказать из моих стихов, если можно. Говорим, не будем.